Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, мне недавно в моих руках оказалась достаточно интересная карта GTX 1070 Ti от фирмы Zotac в исполнении AMP Extreme, ее как и все комплектующие для своих тестов я приобретал в немецком магазине Computer Universe. Правда еще до бума майнинга, когда цены были значительно ниже. Ну а если вы сейчас все-таки решите что-то приобрести в данном магазине, то ссылка на него, а также код на 5 евро скидки будут как обычно в описании к видео. Итак, видеокарта выделяется среди всех остальных своими габаритами и достаточно интересным дизайном. Не Нечасто встретишь карты, выполненные в серо-желтом исполнении, но честно скажу, что внешний вид зотока мне понравился. Надеюсь, что и вам тоже. Но надпись на карте «Push the Limit» или «Раздвигая границы» вполне соотносится с тем, чем карта является на самом деле. Весь внешний вид как бы намекает нам, что у карты очень серьезная система охлаждения. И это действительно так. Радиатор имеет толщину более 43 миллиметров и длину порядка 305. Что конечно же накладывает определенные ограничения, в случае если у вас компактный корпус, но в то же время делает ее одной из лучших карт в плане охлаждения. У меня уже были до этого карты типа PolitGameRock, PolitJetStream, Asus Dual, Asus Strix, MSI Gaming и так далее, но единственное, что сможет тягаться зотокам по охлаждению, это, наверное, гигабайтовский Aorus или HelloFame от KFA2 все остальные варианты просто вне конкуренции при этом стоит рассказать о том как это самое охлаждение организовано снаружи вы увидите 3 85 миллиметровых вентилятора со скоростями до 3100 оборотов в минуту а вот под кожухом скрывается все самое интересное сам чип контактирует напрямую с медным пятаком радиатора который переходит плавно в 6 тепловых трубок они то и распределяют тепло равномерно по всей охлаждающей поверхности же до видеопамяти, то она контактирует с радиатором через алюминиевую пластину, что тоже очень даже неплохо. В играх с автоматическими настройками охлаждения температура карты даже в разгоне не превышала 60-62 градусов. Но ну, а если выкрутить вертушки на полную, то температура опустится примерно до 55. Очень даже хороший результат, правда за него придется заплатить вашими бедными ушами, ибо на полных 3100 оборотах карта выдает по шуму примерно 50 децибел. Это очень-очень много. Бесшумной же она становится на примерно 50% от оборотов, то есть примерно 1500-1600 оборотов в минуту. Так что найти баланс между холодной и шумной, я думаю, вам будет вполне реально. Раз уж мы рассматриваем внутренности карты, то стоит упомянуть, что у нее 8 фаз питания для графического ядра и 3 фазы питания для видеопамяти, больше чем могут предложить многие другие, даже именитые производители. Для того, чтобы обеспечить свои потребности в электроэнергии, карта требует 2 8-пиновых разъема питания, то есть в теории она способна потреблять свыше 375 Вт, то есть через доп. питания и через PCI-Express. Так что превышение пауэр-лимита, то есть лимита энергопотребления, вам с данной картой не страшно. На данной карте он поднимается до 140%, это очень даже много. Ну да ладно, выглядит все это дело в теории хорошо, давайте проверять на практике первонаперво я решил разогнать эту малышку память у нее микрон как у большинства 1070 и 1070 ti нынче поэтому разгон был не таким как хотелось бы стабильная работа карты в играх была с настройками плюс 700 к памяти плюс 200 к видеоядру выше уже возникали артефакты тут хотелось бы сказать что разгон выше 2100 по ядру и 10000 по памяти для 1070 и 1070 ti в целом дается очень сложно. То есть это тот вывод, который я сделал на опыте ближайших 6 видеокарт разных брендов, которые мне приходилось разгонять. Что до майнинга, хотя я знаю, что многим эта тема противна, но я все-таки должен рассказать, то там можно поднять ядро до плюс 250 и память до плюс 900. При этом система будет стабильной и будет выдавать примерно 550-560 солов в секунду, что на 30 где-то солов больше, чем обычно дают 1070 Ti. При этом потребление карты составит порядка 220 ватт. Ну, честно скажу, с ваттметром розетки я не мерил, так что будем верить программам, хотя они достаточно сильно врут. Сразу расскажу, что разгон я делал Через фирменную утилиту Zotaka Firestorm, очень даже неплохая Утилита, через нее же можно Настроить и подсветку, которая у карты Также присутствует, хотя я уже В который раз убеждаюсь, что самая Лучшая подсветка, которую я когда-либо Видел, была у Asus Стрикса. То есть там подсветка действительно Яркая и освещает весь корпус Ну и у Zotaka тоже подсветка Играет немаловажную роль, подсвечивает Буквы в первую очередь и выглядит Очень даже неплохо, и так, с внешним видом, я думаю, закончили, теперь переходим к самому интересному, к тестам в играх. Характеристики тестового стенда вы сейчас видите у себя на экране. Тестил я с процессора My7 x разгон до 4.5, разрешение Full HD. Потому что, как вы понимаете, переход на Ultra HD и 4K еще не произошел, поэтому тестим пока на самом распространенном разрешении. Все тесты делались на максимальных настройках графики. Слева у вас обычная версия, то есть 1850 ядро и 8000 память. А справа разгон 2050 ядро, 9400 память. Первая игра ⁇ это лучший стресс-тест для любого компьютера Watch Dogs 2. На ультранастройках мы получаем средний FPS свыше 60 кадров, прирост от разгона порядка плюс 7 кадров или 12%. Хотя и без разгона нужно сказать, что играть очень даже приятно. Ведьмаке 3 я бегал по уже знакомой вам улочке Новиграда, а тут фпс и того больше, то есть 75 в стоке и 85 в разгоне. А прирост от разгона тоже неплохой, то есть примерно 10 кадров или в районе 12%. Далее у нас Mass Effect Andromeda, одна из стартовых миссий, 81 кадр в стоке и 93 в разгоне. 15% бурст дает нам разгон, и это лучший показатель прироста из всех протестированных игр. Ну и в завершении теста Battlefield 1. Настройки ультра, карта тень гиганта на 64 каски. И в среднем мы имеем порядка 128 кадров. А это в стоке против 139 140 в разгоне. Прирост тут несущественный, где-то плюс 10 кадров или 8 процентов, но тоже очень даже неплохо. Вот как-то так, друзья, какие же впечатления, вы спросите, оставила у меня данная карточка. Сразу скажу, что брал я ее неспроста, ибо у меня уже были подобные карты, но обычные 1070. Из плюсов я бы выделил следующее. Во-первых, это, конечно же, массивная, достаточно эффективная система охлаждения, которая действительно хорошо продумана и хорошо организована. То есть можно сказать, что это одна из самых холодных карт на рынке, во всяком случае, среди 1070-1070 Ti. А Во-вторых, неплохие показатели по разгону, то есть карта гонится, гонится хорошо, особенно хорошо прирост заметен в майнинге, но поскольку видеоигры немножко по-другому загружают, то в видеоиграх разгон чуть меньше. В-третьих, это, конечно же, хорошая система питания, то есть в данной карте питание вас никак не будет ограничивать в плане разгона, то есть все будет зависеть от ваших чипов, насколько они, соответственно, будут хорошо гнаться. Ну и в-четвертых, очень даже необычный у нее стильный дизайн, очень редко я вижу что-то интересное среди внешнего вида видеокарточек, то есть данная карта, где есть серые желтые тона, это что-то вот действительно выделяющееся среди всего того а черно-красного, я бы сказал, разнообразия, которое предлагают нам все остальные компании. Из минусов же я выделю габариты, то есть карта достаточно большая, не в каждый корпус влезет. То есть большинство бюджетных корпусов обычно рассчитано на видеокарты как раз-таки до 300 мм, то есть 305 это уже перебор. А также хотелось бы отметить шумность, то есть если вентиляторы вкручены на максимум, хотя на самом деле не знаю, кому такое может понадобиться, то карта действительно шумная, но опять Опять-таки, кто будет выкручивать их на полную, не совсем понятно, ибо даже на 50% своей скоростей они вполне хорошо справляются с охлаждением. Ну и, наверное, третий минус – это то, что карта сделана для более значительного разгона. Для этого есть все предпосылки, то есть хорошее питание, хорошее охлаждение, то есть все, в принципе, есть. Но, к сожалению, выше не гонится. Это беда многих 1070Ti, показатели разгона у них не столь впечатляющие, как хотелось бы. Вот, наверное, и все, что хотелось сегодня сказать. С вами, как всегда, был Белыч, друзья. Если карточка вам понравилась, вам понравился данный обзор, то не поленитесь нажать на лайк, подписаться на канал и поделиться данным видео с друзьями. Ведь, может, для них это будет также интересно. Всем еще раз спасибо и удачи вам, друзья!